хо ла и так массаж шейно на зоны начинаем с шеи быстрое растирание вот это вот приемчик называется крылья купидона пальчиками вокруг акрального отростка плюс лопаточка и начинаем разводить лопатки в стороны и всю спину выпрямлять и декомпрессировать в обратном направлении за таз как отбойным молоком почувствовала классно вот и еще раз проходимся и теперь отталкиваем таз по очереди то есть получается плечи копчиковый сустав у нас работает так и еще раз да такой массаж каждый день бы хотелось получать Так, декомпрессия диагональная И сейчас пойдет тепло. Мне кажется, при сидячей работе всем это просто необходимо. Ну, вообще, да. Разминать шею. Шея вообще желательно каждый день разминать. Потому что хотя бы по 5 минут. Это кровообращение в мозг. Это всего вот зажимы под черепом, от которых имеется в зависимости. Конечно, усталости бывают. Головные боли, мигрени. Жар идет. Да? Почувствую. <с Firebase> вот. Что же ты хотела? Именно этого. Вот. То и получила, да? Хорошо. <с novelty> ребят напишите, как вам это нравится. Вот мы растягиваем трапецию туда-сюда и вдоль. И вдоль. Вот так вот потянем. Рисуем эполеты, отжимая дельтовидные мышцы, и натягиваем череп на себя. Прием шестеренки называется. И натягиваем череп с вибрацией на себя. Дальше мы перейдем обрабатывать аккумулятурные точки. Но ну, а если вы не с нами, то много теряете. Будьте с нами, хотя бы подпишитесь. До новых встреч!